Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, я, во-первых, приехал э, ответить, во-первых, на вопросы, я думаю, что которые есть в каждого. И я буду отвечать абсолютно на все вопросы, то есть фильтровок не будет никаких. В принципе, я всегда так отвечаю. Ну, давайте немножечко, допустим, э, Пройдемся, наверное, как все было и как все стало. Изначально, когда только-только мы начинали, это было чуть меньше года назад, приложение еще только имело бета-версию, оно было абсолютно очень-очень сырым, приложение очень-очень долго дорабатывали, и когда мы начали заходить уже на рынок, мы столкнулись с таким моментом, то есть нам начали активно противодействовать таксопаркам. Почему они начали делать это? Потому что они в нас увидели еще одного агрегатора, который хочет, ну грубо говоря, откусить свой процент рынка. А агрегаторам, как правило, ну, сильно большого дела нет таксопарка, потому что они их просто поглощают. Мы сейчас находимся в такое время, когда компания Яндекс начала активно душить э, мелкий и средний бизнес такси, э, в том числе и так называемых подключашек, это, то есть тех э, людей, которые подключали э, такси к системе. Как они начали это делать? Ну, допустим, у нас есть да, те люди, которые... Есть вообще люди, которые связаны с бизнесом такси? Ну вот, значит, должны понимать, да? То есть Яндекс начал говорить водителям, то есть, ну вот я, допустим, подключал водителей, я привлек водителей, и сейчас Яндекс говорит, а зачем он тебе? Давай ты со мной напрямую будешь работать, а он тебе зачем? А человек, фактически, этот подключал все эти машины, работал с водителем, поправьте меня, если я не прав. Вот, и в итоге, то есть, они убивают бизнес этот, и я, конечно, понимаю, что просто везде есть свои интересы, да, прежде всего, ну, деньги, но я не совсем уверен в том, что это правильно, вот. и когда мы начали создавать приложение именно для владельцев эксапарков, для владельцев этого бизнеса, то э, Даксфон стал своеобразным спасательным кругом для вот этих людей, которые были раньше под Яндексом, допустим, да, и чей бизнес начали просто отжимать. То есть Яндекс по всей стране отжимает бизнес у э, людей, которые этим занимались. Э, более того, то что э, ни для кого не секрет, да, то что Яндекс и Убер они несколько лет закрывали с убытком, там, более чем миллиард долларов. А, ну, хорошо, я, допустим, являюсь инвестором, допустим, Яндекс, и я вложу, там, скромно, допустим, там, 100 миллионов долларов в Яндекс. Конечно же, меня будет первый вопрос интересовать, а когда я начну прибыль-то получать? То есть, если год убыток, второй год убыток, а когда прибыль-то будет? Из-за этого Яндекс повысил процент то есть если они раньше с водителя брали там до 15 процентов с каждой поездки сейчас они берут в некоторых городах даже 40 процентов 40 процентов вот поэтому мы со своими скромными там 10 процентами и учитывая то что мы этот процент делим с людьми которые подключают к нам машины то есть мы же их не все берем если э, подключашка, назовем, грубо говоря, начинает генерировать заявки, заводит машины, то фактически этот человек э, получает до 8% прибыли. И мы получаем только 2%. То есть эти 2% необходимо на содержание службы, на рекламу, там, на все остальные дела, чтобы мы не можем тянуть деньги, допустим, с партнеров постоянно. То есть это для этого и делалось. А человек, который подключает он получает до 8% прибыли, то есть из 10. Почему мы это сделали? Потому что э, таких людей, которых сейчас Яндекс э, прокидывает, грубо говоря, да, их по стране десятки тысяч. Десятки тысяч. И все они ждут, вот, пока мы допилим вот этот продукт. Потому что э, ну, у нас все более лояльно. То есть мы не диктуем человеку, э, грубо говоря, допустим, там... Ты можешь ездить, допустим, только за 100 рублей, а если я не хочу за 100 рублей ехать? А если я хочу поехать за 200 рублей? Почему я не могу поехать за 200 рублей? А, то есть э, мы не диктуем партнерам по бизнесу, я имею в виду таксопарки, мелкие, средние, крупные, а, как им ездить и что им, допустим, делать. Поэтому э, в данный момент много таксопарков, которые сейчас ждут э, как раз вот. Пока мы допилим эту версию, нам нужно, грубо говоря, месяц, чтобы допилить до идеала кабинет владельца таксопарка и увязать его с приложением. То есть мы очень много что сделали, и в данный момент, если вы посмотрите в приложении, даже есть тарификация. То есть если я водитель, я могу в приложении сделать, поставить тарифы. Допустим, ну, у меня, допустим, там машина такая-то, да? А у человека, ну, допустим, у меня, допустим, БМВ, а у человека, допустим, Деонексия. Я буду ездить по такой же цене, как и Деонексия? Как вы считаете? Я, конечно же, буду ездить дороже. Я хочу ездить за те деньги, за которые я хочу ездить. И поэтому мы это все реализовали. Человек, то есть водитель сейчас может поставить свои тарифы. Цену за посадку, цену километра, цену за минуту ожидания, цену за километр пути. И э, то что мы сейчас сделали, этого тоже до нас не делал никто, потому что были попытки, но все они э, ну, это все делается для водителей, то есть не в целью допустим именно своих допустим личных интересов, потому что мы делаем так. я сегодня приводил пример допустим э, я водитель, я заказываю не водитель, я пассажир, я заказываю машину и вокруг меня находятся три машины. Один дает цену, допустим, у него цена там 200 рублей, другой дает цену 250 рублей и третий дает цену 300, 300 рублей. То есть система отслеживает и дает среднюю цену пассажиру рекомендуемую. То есть 300 плюс 250 плюс 200 – 750 рублей разделить на 3 – 250 рублей. Правильно? Первый водитель давал цену 200 рублей. Он за 250 рублей поедет, как думаете? Тот водитель, который дал 250 рублей, он за 250 рублей поедет? И тот водитель, который за 300 давал цену, он тоже подумает, я тоже думаю, что поедет. Понимаете, что мы делаем? Более того, мне не надо будет содержать, допустим, как Яндексу, там 100 человек в отделе, который будет заниматься отслеживанием цены, допустим, по стране. Мне этого не нужно будет делать. То есть это все будет делать система. По приложению остались конечно некоторые моменты, мы сейчас опять же, ребята сегодня напишут, допустим, что хотят водители, что возможно будет сделать, внедрить, мы это внедрим, все мы разговаривали. Вот. По кабинету, мы доводим кабинет до идеала, потому что кабинет должен абсолютно соответствовать потребностям тех людей, которые делают этот бизнес. То есть там должно быть все, то есть кабинет никак не должен быть хуже, чем Яндекс, никак не должен быть хуже, чем Get-кабинет. То есть там должно быть все идеально, потому что это очень важно. Просто-напросто, чтобы все понимали, то, что мы это сделали, ну вот представьте сейчас десятки тысяч человек по стране, допустим, да, которых Яндекс фактически убивает. Как вы думаете, как, как быстро не наполнить систему Таксфона? Очень быстро. То есть это как раз делается для того, и было сделано для того, чтобы наполнить систему водителями, пассажирами и заказами. Потому что это была самая главная дилемма, как сделать так, чтобы Кацфон поехал. Это был очень-очень важный вопрос. С чем мы справились? Единственное, что нам надо сейчас, просто, ну, там просто технические моменты нужно допилить, и я думаю, то, что мы до конца июля это все сделаем. Уверен, что сделаем. Со своей стороны еще могу сказать еще такую вещь, которую еще не говорил. Я являюсь владельцем самого продукта, то есть по патенту, по всем делам. И уже отдана команда юристам. И в ближайшее время, я так думаю, неделя-две, я лично заведу само приложение, в МПК ⁇ Таксфонд ⁇ Народная такси ⁇ неделимый фонд. То есть каждый партнер компании станет совладельцем этого приложения. Именно совладельцем. Я думаю, что вы понимаете, да, что в «Таксфон» были вложены большие деньги, и он стоит денег. То есть вот Taxfone, он сейчас гарантирует каждому партнеру то, что фактически каждый партнер становится совладельцем этого приложения. Мы еще готовим определенное расширение, но об этом я объявлю несколько позже, потому что сейчас программисты работают. А почему я это делаю, это моя идея там. Потому что ну, каждый из вас вложился в этот продукт. И было бы неправильно, там, чтобы, допустим, он принадлежал -то только мне. Каждый из вас вложился в него. Более того, со временем мы в любом случае будем выходить на эпило не на ICO, а на IPO. Это в двух словах, вот я немножечко объяснил. Вот. Еще, я опять же говорил сегодня с ребятами, прошу, немножко набраться терпения. Мы не можем, вот мне бы очень сильно хотелось бы, чтобы вот уже завтра там, этот кабинет, допустим, да, был у всех, допустим, там, партнеров которые могут подключать машины и все остальное. Мне его надо допилить, просто мы должны его доделать. Мы не можем его сырой выдавать, потому что мы ну, ну не имеем права. Кабинет должен быть идеальным, Кабинет должен отвечать всем требованиям владельца бизнеса. Если это будет так, то это будет вау. Если это будет э, сырой кабинет, то это будет неправильно. Поэтому просто чуть-чуть, немножечко прошу набраться терпения. То есть мы работаем, активно работают программисты, активно включились. Мы расширили группу программистов, и сейчас группа программистов из города Перми включилась в работу над личным кабинетом. То есть мы активно работаем. Теперь я готов выслушать вопросы, которые есть, вот, и ответить на все вопросы. Да. Вы знаете, да, что в Яндексе там есть такая безналичная оплата. Н наши пассажиры тоже то есть, желали бы вот оплату а, но... таким способом. Возможно, нет? Да, возможно, но единственное, что мы думаем, как это сейчас технически сделать. Просто видите, вы, наверное, слышали, да, то, что сейчас государство хочет сделать так, чтобы интернет-агрегаторы несли ответственность а солидарную, грубо говоря, там с перевозчиком. А, так вот, тут юридически такой казус, как только я начну на себя, то есть мы на себя, на интернет-агрегаторах, начнем принимать деньги от пассажира, то есть вот смотрите, пассажир рассчитался, деньги поступили в компанию, потом компания передала эти деньги водителю, да? То тогда получается то, что мы служба такси. Деньги, то есть я взял деньги за услугу, и отдал потом. Сразу же получаем со службой такси, тогда мы вынуждены будем нести солидарную ответственность в принципе с перевозчиком. Этот момент юридический. Мы сейчас пытаемся сделать так, чтобы деньги попадали сразу водителю, минуя нас. То есть мы работаем над этим, но это непростая задача, потому что любые переводы физическим лицам это сразу 115 КЗ. Понимаете? Особенно массовые переводы. Но в любом случае, то, что вот мы в ближайшее время представим э, расширение опять же, вот, самой программы «Тексфон», я думаю, то, что вы, вам это понравится. Потому что мы работаем, делаем у нас... Я чуть-чуть могу немножко приоткрыть, допустим, так вот капельку за весу. Э, у нас в компанию пришло э, дополнительно еще два ключевых человека. Это пришел Роман Чазов. Это тот человек, который на федеральном уровне раскачивал единую службу такси. А, такси везет. То есть, очень в высокий уровень. И пришел у нас Евгений Хромов. Евгений Хромов. А, знаете, нет такую компанию «Лукойл»? У «Лукойла» есть программа лояльности Ликард. Слышали о такой программе лояльности? Ну, очень, они первые были, которые запустили. Так вот, Евгений Хромов, он как раз один из топ-менеджеров Лукола, который распространял и раскачивал эту программу. Сейчас он работает тоже в TaxForce. Просто в приложение действительно вкладывались большие очень деньги, и то, что мы сейчас делаем, почему, допустим, передаем, потому что... Ну, это как раз тот вопрос, где деньги. Вот как раз мы сейчас возьмем и передадим продукт в компанию. И каждый партнер станет совладельцем этого приложения. Оно будет находиться в неделимом фонде. Все права на продукт будут принадлежать МПК «Таксфонт Народное такси». Слушаю. Дальше. Спасибо, хотелось бы сказать. Спасибо. Вообще приложение мне нравится. Вот я как водитель, да, и партнер. То есть я сама. Несколько заявок уже сделала Кемерова. Мы там клеили вот тоже партнер товарищ. Вот. С, как работает, то есть вот как пользоваться, да, да, да. мне нравится. Все очень удобно, понятно. Но мы и то делали в плане юзопилити, чтобы было все очень-очень просто. Все, и смс приходит пассажиру и. А то, что мы сейчас еще сделаем, это будет еще буквально да. в ближайшее время объявлено. И навигация есть, то есть, у нас есть много вот агрегаторов, которые вот, я по многим программам работал. то есть нет навигации, то есть ты сам там где-то угу. что-то, а здесь привязано вот это все, то есть набрал и маршрут уже проложен. Вот. Спасибо. По как вариант можно просто сделать в приложении как вариант можно сделать просто в приложении, чтобы была галочка, что у меня там, к примеру, есть а, сделовская карта. И что пассажиры могут напрямую мне переводить деньги. А, я водитель. Это неудобно. Ну, удобно, но... удобно это так, что, допустим, вы посадили, вы водитель? Да. Вы посадили пассажира в машину, отъехали от точки А, поехали в точку Б, да? Деньги у пассажира автоматически должны сняться. С карты, То есть они не то что сняться должны, они должны заблокироваться. А когда вы уже сделали поездку, деньги с пассажира снялись. То есть дело в удобстве. Сделать просто АБК можно очень просто. А вот сделать удобно это несколько сложнее. Наша задача... Это как уделить мобиль, да? То есть машину, когда открываешь, деньги сразу считываются уже закончил, ну, да. да, да, да. Вот мы хотим сделать так же, но только чтобы деньги получали, ла, не компания, а получал водитель. Тогда мы уходим вот от этого, вот, а, скажем так, э, от этой юридической уловки, да, чтобы мы не несли эту ответственность совместно с перевозчиком. Потому что э, чем больше компании себя ответственности переложат на перевозчиков, тем будет лучше, тем будет оно дольше и качественнее существовать. Но тогда надо, чтобы деньги сразу поступали. Это не всегда удобно, чтобы я там через неделю деньги получал. Нет, нет, деньги сразу будут поступать, мы об этом и думаем. Просто-напросто, видите, допустим, для Москвы вопрос, допустим, вот безналичных допустим, перевозок, он очень острый. Для Санкт-Петербурга острый. Вы попробуйте за безналичную логовую расчет, допустим, мы ехать где-нибудь на Урале. Я читал новость, там водитель побил пассажира за то, что он там пытался с ним рассчитаться без Что касается безнала, это можно просто договоренность между водителем и пассажиром, карточку. Без этих кнопочек в приложении дополнительно. Мы хотим мы, хотим сделать, так, проще мы так. хотим сделать так, когда пассажир, допустим, садится и хочет рассчитаться безналом, мы хотим либо это привязать к NFC э, функции, то есть телефонами коснулись друг от друга, и все прошло, либо через э, штрих-код, чтобы на телефоне вышел штрих-код, водитель его скачал, и деньги заблокировались, и все это прошло. То есть мы делаем, просто видите, еще раз, все должно быть очень удобно, то есть мы не можем... А еще раз, а бы как, это можно сделать запросто. А вот сделать это идеально, это задача. Просто мы сделаем это, то же самое, но сначала давайте вот кабинет владельца таксопарка допилим и увяжем с приложением полностью, чтобы это все четко работало. То есть оно уже работает, но задача довести это все до идеала. То есть есть первостепенные задачи, которые необходимо решать. А есть задачи, которые, допустим, второстепенные, третьестепенные. Слушаю дальше. Так, так, ну, сейчас у нас у всех основная проблема, это довести до сведения всех пассажиров, ну, и всего населения. Наш единый номер 7273, как я понимаю. Что, э, ну, У меня такой емкий вопрос, наверное, за ним последует еще куча вопросов. Но ну, вообще, какова система работы именно этого колл-центра? По какой системе он определяет цены в данном регионе? Э, значит, на что ориентируется? Как вообще э, работает оператор? Откуда он берет эти ценники, Потому что он цену называет сразу. Давайте я начну тогда отвечать. Оператор колл-центра видит те машины. То есть сейчас водители начнут... Мы просим каждого водителя, чтобы водители начали ставить эрекликацию в приложении. То есть у вас в приложении есть... Вот я вхожу в режим водителя. И вот вхожу в профиль. И вот здесь вот есть настройка тарификации. Есть наценка, вы можете включить наценку, допустим, в выходной день. Вы можете поставить цену посадки, цену минуты ожидания, цену одного километра пути и цену одной минуты. Но она должна быть согласована между всеми водителями. Нет, вы можете сами. Вот вы хотите есть допустим, вот за столько денег, вы считаете, что эта цена справедливая. Вы ее можете поставить. Мы не э, диктуем цену, понимаете? Это изначально. Более того... При этом отразится, сколько, допустим, высокая, насколько высокая эта цена или низкая цена. То есть если я возьму, допустим, на цену посадки, допустим, поставлю в 10 рублей, там, цену одного километра поставлю, допустим, тоже в 10 рублей. Цену минуты ставлю, допустим, 0 готово. Вот если я поставлю так, то у меня будет на 35 цена, на 35% дешевле, чем средняя цена, допустим, по городу. То есть пол среднюю Да, да, и дает ту цену. Да, да. Из тех водителей, всех водителей местного данного региона. Да, из быть? тех водителей, которые рядом находятся с пассажиром. Uh -huh. То есть в радиусе ближайших 5 километров берется, анализируется цена и дается цена, средняя цена пассажиру, который, допустим, за среднюю цену поездки. Но для того, чтобы эта функция активно заработала, нужно сделать так, чтобы водители начали ставить тарификацию. Понятно. Но они не могут ее поставить даже. Ну, не то, что не могут, нам невыгодно ставить сейчас э, ту тарификацию, какая выгодна, то есть задирать какие-то цены, потому что нам надо, чтобы как бы, заинтересовать. Поставьте ниже тарификации. Да, вот поэтому водители между собой должны в данном регионе ну, договориться, чтобы примерно цена на. Ну, Хотя бы соответствовало э, уровню в этом. У вас какая машина? У меня Nissan Almera. Ну вот у вас, допустим, Nissan Almera, у меня, допустим, Nissan Patrol, допустим, да? Mm -hmm. Как вы думаете, мы будем ездить по одной цене? Конечно. У вас двигатель какой? 1,6. У меня 6-литровый. Есть разница? Сколько кушает машина? Так, мы это, это же не будет колл-центр объяснять пассажирам. Нет, нет, нет, нет, еще раз, вы -то оно. вы видите, пассажир видит машины вокруг себя. Пассажир может выбрать машину, пассажир может выбрать дороже машину. То есть у него есть возможность выбора. Когда я заказываю машину, я, вот для меня самая большая ценность для пассажира, да, я, допустим, ну вот с небольшим, допустим, желанием поеду, допустим, там, ну, допустим, на ДНХ, допустим, потому что она маленькая. И я, допустим, выбрал бы лучшую машину. Или я, допустим, молодой человек, допустим, я еду, допустим, к девушке, да? И если я приеду, допустим, на каком-нибудь чудовище, ну, девушка, наверное, как вас примет, да? Мне гораздо интереснее, вообще, в идеале, на Майбольке подъехать. Не, понятно, это человек, который имеет э, скачанное приложение, он видит эту машину, а имею, имеется в виду тогда, когда человек, не имеет приложения, просто заказывает через колл-центр. Ну, когда заказы через колл-центр, будет назначено просто, не то, что назначено, мы выкинули, выкинули заявку, колл-центр выкидывает заявку всем водителям, и водитель уже сам думает, принять ему эту заявку или нет. Опять же, мы тут же говорили про среднюю цену, то есть, если вы дали 200 рублей, человек дал 250 рублей, человек дал 300 рублей, то если цена будет 250 рублей, вы за нее поедете, правильно? Понятно. Сам центр, как я его определил, из среднего показателя тех водителей, да. которые находятся рядом. Да, да, да, да, да. Более того, мы в Хабаровске тестировали это все изначально. Почему? Потому что прежде чем, допустим, приступать к работе над кабинетом владельца таксопарка, мы сначала все это тестировали в Хабаровске. И если в Хабаровске изначально было заявок, опять же мы с ребятами говорили, да, а заявок через вечерскую службу было вот так, а заявок через приложение было вот так, то через месяц это было вот так, а через три месяца это было вот так. То есть заявки через приложение выросли, то есть их стало больше. Потому что в любом случае, ну, э, я могу одно сказать, э, меняется эпоха, меняется поколение. И э, телефонами мобильными сейчас будут пользоваться активнее, активнее, активнее, активнее. А те люди, которые, допустим, изначально были там на кнопочных телефонах или там на домашних телефонах, все это постепенно будет уходить. Все это постепенно будет уходить. Все переходит в, цифровую, в эпоху цифровую. То есть все будет вся жизнь человека вот здесь. Слушай, Ярослав, я хочу по верификации. По верификации вот сейчас, когда водитель настраивает верификацию, в том числе и колл-центр, определяет среднюю да. стоимость его да. настроенной тарифе. Да. Но вот в настоящий момент, допустим, есть 30 водителей, у них ни у кого не настроена тарификация. Вот эту квалификацию надо настроить. А сейчас как определяется? Потому что я как пассажир, заказывая через тактифон, получаю среднюю стоимость, как пояс. А, а это делалось так, то, что мы обзванивали, у нас есть э, колл-центр, который обзванивал регионы, обзванивал такси и брали среднюю цену. Но сейчас именно надо начать настраивать тарификацию, потому что система должна сама определять. Нам незачем содержать там 100 человек, как Яндексе, которые будут регулировать цены. Мне надо сделать так, чтобы каждый водитель был заинтересован ездить по той цене, по которой он по справедливой цене, которую он считает. Это очень важно. Потому что то, что загнали, то, что цены на такси опустили ниже плинтуса, да, сейчас Гораздо удобнее, допустим, сесть, допустим, вызвать четвером машину, допустим, и уехать э, по цене даже дешевле, чем маршрутки. Скажите, возразите. Задача сделать цену справедливую на такси, чтобы водитель зарабатывал деньги. Тем более у нас вся страна живет таким образом, допустим, Магнитогорск, э, процентов, наверное, ну процентов 40 точно комбината допустим, да, вот тех того взрослого населения, которое там работает они э, отрабатывают смену, допустим у них смена, допустим э, и потом два дня отдыхают, да, и вот два дня они выходят и так все. а ну, смену отработали потому что заработные платы к сожалению у нас в стране не такие высокие и люди живут не сильно хорошо у нас, почему э, Uber э, не пошел прям на ура в России. Потому что у нас водитель зачастую, но опять же, как его, допустим, можно назвать водителем такси? Он э, вышел, допустим, отработал, поехал продуктов в магазин, купил и привез домой. И так очень часто бывает. То есть он работает где-нибудь на работе, а вечером, допустим, вышел, немножечко подтаксовал, чтобы просто купить продуктов. Потому что у него все деньги, допустим, уходят, да? На погашение двух кредитов и ипотеки. Ярослав, а еще такой, ну, скорее, дискуссионный вопрос. Вы наверняка об этом думали. Вот э, та функция, которая в Яндексе, он, на мой личный взгляд, там, больше я посажу, не водитель, только думаю заняться этим бизнесом. Функция высокого спроса, вы ее изучали? вот Как, как ее применяет э, Яндекс? Вот, эта вот Функция повышенного коэффициента. Ведь По сути, они для чего ее сделали? Они ее сделали, чтобы заинтересовать водителей ехать в те районы, где более высокий цены. И вот вы вообще рассматривали будет что-то подобное в с фоном? И с учетом того, что квалификацию выставляет сам водитель, она не актуальна. Но она действительно не актуальна. Плюс дополнительно, смотрите, Яндекс, допустим, что сейчас делает? Вот я, допустим, вызываю машину. Мне, допустим, ценник показывается, допустим, там 300 рублей. А машина подъезжает, а уже ценник, грубо говоря, 600 рублей. Мне оно ну, вообще как вообще? Вот, как пассажиру мне нужно вообще? А у меня в кармане там вот, я вызвал, я вижу, что 300 рублей. Я посмотрел, что у меня там 400 рублей есть в кармане, да? А машина подъехала, а ценник уже 600. Я с чего платить-то буду? Ну, это, наверное, в Москве, так, у вас здесь фиксирована цена. Ну, нет, нет, с говорил, что... Это есть, это есть, это очень часто, это в Яндексе то есть вот вызвали за 300, то есть видите, что 300, вызвали машину, да? А машина подъезжает, уже ценник, допустим, 500, но у вас в кармане 400 рублей. Уедьте, пожалуйста. Плюс дополнительно, понимаете, вы не можете связаться... Еще самый тоже актуальный вопрос, это когда я вызвал машину, допустим, вот утром рано, допустим, Москва, да, и я вызвал там нескольких такси, Яндекс такси, Ситимобил, что где-то вызвал. Вот. И еще тогда нет, еще мы тогда только-только-только запускались. И вот я хочу уехать, мне надо в аэропорт ехать, а машин нет. Оператор звонит, говорит, а Машин нет в вашем районе, будете еще ждать? Я говорю, а сколько? Говорят, ну, не знаю. А мне, допустим, было бы удобно посмотреть, а вот там машина едет, я ее увидел на карте, нажал, связался с водителем, сказал, допустим, ему, мне наплевать, сколько заплатить, я готов там 3000 рублей ему дать. Только подъедь, пожалуйста, да, чтобы просто меня увез. Потому что мне, ну, улетать, куда я? Если я за 3000 не уеду, но я могу вообще рискнуть там остаться около этого отеля. Ярослав, последний вопрос. Мне просто интересно ну, ваше видение как основателя, идейного вдохновителя всего э, вот этого проекта. Э, в чем заключается? Вот э, тут очень много говорилось и совершенно очевидно, насколько такс лучше для водителей, для тех подключашек, как они здесь назывались и так далее. Но вот для меня не очевидно, а чем так СФОН будет завоевывать пассажиров? Проводим чуть-чуть закончу. Прям, ну, прямую параллель там, с основным потенциальным конкурентом является скорость подачи, качество, удобное приложение. А с этой стороны, с этой стороны стороны все понятно. Но чем так будет завоевывать пассажиров? Вот в том, когда соберутся эти таксопарки, люди подключашки, водители будут ждать своих заказов. И здесь таксфон должен в любом случае пассажиру предложить либо ту же услугу, а та же услуга, почему я сегодня пользуюсь Яндексом. Он быстрый, он быстрый. Вот как таксфон в этом сегменте, вот ваше видение просто будущего? Ну, смотрите, во-первых, да, почему, допустим, таксфон на данный момент медленный? Потому что он еще просто не наполнен базой, это первый момент. А как только он будет наполнен базой, он будет таким же быстрым, как и Яндекс. А плюс допустим еще самый большой момент который э, скорость подачи да? а почему мы выгодны допустим э, таксопаркам мелким средним даже большим таксопаркам потому что есть определенный процент э, невывозимых заявок я объясню сейчас как это работает вот вы вызываете машину э, ну допустим такси везет звоните да или там через приложение вызвали машину а увезет, в этом районе нет машин. Они все там уехали там, где там, в другом районе города, там, на севере, допустим, на Востивирске, да? А вы на юге находитесь. Утро, вам нужно на работу, да? Как уехать-то? Звоните в другой такси, там тоже машин нет. Кто-нибудь сталкивался с таким, когда вызывают такси и говорят звонят, когда, допустим, диспетчеры говорят, извините, пожалуйста, в вашем районе машин нет, будете ждать? вот минутку, да, вот минус 40 всегда так везде, то есть вы нормально, что если опоздаете на работу, вот, но не приехала машина, что дает таксфон? Таксфон дает владельцам таксопаркам возможность продавать эти заявки без разницы, вот я, допустим, таксопарк я, вы мне дали заявку, допустим, в мой таксопарк позвонили, допустим, или в приложении сделали, да? Мне без разницы, какой машины отдать. Вот есть у его таксопарка, допустим, там машина, она вас забрала, а я заработал денег. Понимаете, что мы делаем? Мы делаем то, там. или, допустим, у меня там нет, а у тебя есть там машина, да? Твоя машина забрала, у тебя водитель заработал денег. То есть ты вывез заявку, да? Вы уехали, вы довольны как пассажир? Правильно, да? А я заработал денег. Потому что вы обратились ко мне изначально. Вот то, что мы делаем, до нас э, делали, там пытались, там единая служба такси, там, единая служба заказа, там тоже они пытались это сделать. Просто мы это делаем более массово. То есть вы в любом случае уедете гораздо быстрее, чем, допустим, хоть с Яндексом, чем свезет. Задача сейчас наполнить систему. Как только система наполнится, у вас не будет возникать. Приложение удобное? Удобное. По юзабилити все сделано идеально. Плюс вы будете очень очень быстро уезжать, плюс дополнительно. Ну, выберите, пожалуйста, в Яндексе машину, на какой вы хотите ехать. Вот я хочу, допустим, поехать, но я не знаю, там, ну, на Лексусе. Вызовите сейчас, чтобы подъехал Лексус. А у нас вы можете это сделать Приложение это можно сделать? Вот самый простой ответ Или вы вызвали машину И вам машину уже назначена и Еще такой очень важный момент Вот я вызвал машину И мне машина уже назначена и ко мне был, кстати, тоже такой момент очень интересный. Я вызвал машину, назначили «Ладу», «Гранту», приезжает «Гранта», я вызывал по часовой машину, да, и я в машину только пытаюсь сесть, мне водитель говорит, деньги давай мне сразу. Я говорю, а почему я должен сразу то деньги давать? Сейчас поедем, ну, там деньги. Он, не-не, я так по-другому не поеду. Деньги давай сразу. Я им говорю, я что, на наркомана похож или что? Я понимаю, но я не в одной системе, допустим, все мои жалобы, которые я, допустим, звоню, допустим, там везет и говорю, слушайте, у вас такой водитель, они до него ничего не доносят, фиолетовые, потому что для них важны деньги, которые эта машина приносит. Они не реагируют. А если я напишу отзыв на этого водителя, да, то, опять же, как в фоне это все есть, мы это все учли. Просто когда мы разрабатывали приложение, мы… как вообще пишутся приложения? Там, я недавно с человеком общался из Москвы, и он... они сделали приложение интересное по… там машина едет, и там можно видеть, допустим, там… Автомойки, автосервисы и так далее и тому подобное, да. И мы разговариваем, я говорю, а как, что, кто делает, делаете вы. Мне нет, нам сделали все это и отдали нам. Я говорю, а кто дорабатывает там приложение, кто над этим работает. То есть это большой труд. И многосерверность, допустим, да, то есть система должна быть масштабируемая. На нас буквально несколько дней назад была мастированная досатака атака 4 дня. Ложили сервера. Четыре дня из-за этого бэк-офис там бог работал. Четыре дня массивная атака на сервера. досатака. Но система же выдержала, все работает. Ничего не произошло. Потому что на данный момент приложением активно пользуется порядка 70 тысяч человек. И приложение абсолютно работает. То есть оно не, не, не ложится. И я вас уверяю, что даже будет миллион человек, оно не ляжет. Важный момент, важный аспект. Так вот, приложение пишется так. У меня, допустим, есть идея какая-то, да? Я пришел, допустим, к товарищу, к вам, и говорю, слушай, давай напишем приложение, вот такая вот есть идея. Есть у тебя там миллион рублей? И говоришь, есть. И говорю, ну у меня есть идея, 10 миллион рублей. Что, пишем? Пишем, нашли там специалистов, эм, ну, на 99% корявых специалистов. Потому что нормальные специалисты – это очень-очень большая проблема. И вот они написали нам приложение, мы вложили 1 миллион рублей. А потом мы начинаем думать о том, слушай, а вот здесь вот неудобно, вот здесь вот неудобно, а вот здесь вот хотелось бы что-то изменить. И начинаем говорить это программистам. А программисты э, говорят, так мы за денег дайте нам за это. А миллион рублей-то уже потратили. Да? Вот потом они когда уже вот сделали это приложение, потом начинают думать, сделали приложение, а как же мы его будем теперь распространять? А деньги уже вложены. И в сети э, больше 80% приложений именно таких, которые висят, которые никому не нужны. Оно есть? Замечательно, я всегда такой пример привожу, и говорю, супер, что у тебя есть сайт, обалденный сайт, красивый, красочный. Правда на 62 странице никто туда не заходит, но сайт вот такой. Огонь. Вообще огонь. Понимаете? Поэтому, а мы пошли несколько иначе. Мы когда начинали разрабатывать приложение, мы подключили несколько инициативных групп водителей такси. Мы спрашивали у водителей, что они хотят. Это первый был вопрос. Мы работали с водителями спрашивали, а как вы хотите, чтобы это было? Что вы хотите, вот... Как вы хотите, чтобы это работало? При да, да, да, обязательно, при активном участии. А потом мы пошли, прежде чем вообще писать их задания, мы пошли э, на э, кафедру экономики э, Магнитогорского государственного университета МГТУ, технического университета, и заказали бизнес планы, и провели социологические опросы, и провели маркетинговые исследования, и получили бизнес-план. И только потом, на основе вот, опросов и выработанного маркетинг-плана, мы начали делать приложение. Понимаете? Потом, правда, еще искали где-то с полгода специалистов, которые бы это сделали. Потому что все специалисты, кому мы. Я, мы не говорили, да что ты, Ярослав, он возьми, он через скайп пообщайся и тебе ты найдешь специалистов без проблем. А я ездил по стране со всеми встречался. Потому что всем, как мы задавали вопросы, а есть кто-нибудь, кто имеет к IT отношения? Нет? К IT-технологиям? Есть, да? А сколько грамотных IT-специалистов на пальцах, можно. Было. Да. А все остальное мусор. И когда мы приезжали разговаривали, когда задавал вопрос, да, там. Я всегда задавал несколько вопросов. Первый вопрос я задавал. Покажи мне приложение работающее, реально работающее и покажи мне приложение, которое ты делал, которое реально несет на себе нагрузку. Это, то есть это связано с высоконагруженными системами. Когда много народу, допустим, если в Москве создали приложение, очень-очень интересное, по парковкам. То есть я подъезжаю, и я вижу, что вот там на парковке есть места. Они запустили это приложение, и оно у них через неделю легло. Потому что когда люди начинают одновременно тыкать на кнопки в приложении, это дает нагрузку на систему, и приложение просто ложится. Вот задавал вопрос, что первый, покажи мне работающее приложение, покажи мне высоконагруженное приложение, и все, с кем я разговаривал, 99%, они говорили, ой, у нас такое приложение в работе сейчас. Такого нет? Есть предложение для ресторана там, обычного. Ну, что то пользуется? 200 человек? А если будет миллион человек? 100, даже пускай 10 тысяч человек. То есть это была главная задача. Вот когда мы нашли специалистов, Потом постепенно, постепенно, постепенно там начали делать. Но это непростая работа. То есть Мы ко всему относились очень-очень серьезно. Почему? Я еще раз говорю. Э, в данный момент приложение оценивается уже в очень большую сумму, потому что мы ко всему, ко всему подходили очень-очень четко. И э, сейчас, как только мы запустим, вот тоже кабинеты таксопарков начнем под, э, запускать и э, допилим кабинет до идеала. Со временем, через какое-то время Мы проведем аудит Обязательно И выйдем на IPO Потому что в данный момент Приложение в среднем стоит на 500 миллионов долларов что все понимали Слушаю дальше подобные флешмобы, чтобы там рассказать о себе пассажирам и водителям. Ну вот, вы проводили социологическое социологические исследования. Вот мы уже неоднократно обсуждали, есть определенные качели. То есть можно сначала набрать пассажиров, а потом под заказы набирать водителей. Другие качели набираем водителей, но они без заказов от пассажиров. Где вот эти качели уравновешиваться? Как сделать так, чтобы водители, которые уже набраны, они есть в Новосибирске, да? Как сделать так, чтобы эти водители, как их заставить, без плюшек, без финансовых преливаний, которые делали в миллиардах Яндекс, оно же покупало водителей. Как сделать так, чтобы эти водители, которых набрали вот такие деньги, чтобы они брали заказы, как их замотивировать. Смотрите, я объясню. Во-первых, опять же, еще раз говорю, то, что система не наполнена. Теперь вот смотрите, вот я, допустим, я таксопарк. У меня, то есть я под ключашку, допустим, да, я захожу в систему. У меня водители, я с ними не просто там, это моя одна семья, поправьте меня, если я не прав. Я с ними работаю постоянно с этими водителями. Я с ними работаю. Это мои водители, которые не просто, вот я их завел, их Яндекс хочет утащить, но они все равно там барахтаются и все равно со мной пытаются работать. Хотя в принципе Яндекс делает, ну очень подло вот эту вот политику проводит, да. Так как вы думаете, вот я, грубо говоря, завел своих водителей, мне дали приложение, фактически, да, допустим, вот франшизу я взял, допустим, таксфон, да, я завел, то есть своих водителей туда. Как вы думаете, я, как владелец бизнеса, замотивирован, чтобы они возили таксфоновских пассажиров? Первый момент. Как вы считаете? Я более чем замотивирован. Я замотивирую водителей своих, для того, чтобы они вывозили заказы таксфон, даже пускай дешевле, чуть-чуть, чем другое. Второй вопрос. Чисто по логике идем? Да. Правильно? Вот с этого как раз происходит наполнение системы. Весь вопрос в том, то, что, э, ну, я вам могу одно сказать из своего общения, допустим, с владельцами бизнеса, допустим, такси, да? Интернет-агрегаторы вот здесь сидят. Поправьте меня. Да, слушаю дальше. То есть, вот есть Алексей, есть Новосибирск, есть там определенные 15-20-50 человек, такая семья, братство таксистов. Алексей так, На данный момент 300 таксопарков, которые хотят, сетя, хотят на данный момент установить кабинет владельца таксопарка и пользоваться приложением. Мы останавливаем этот процесс сейчас. Почему? Потому что если я сейчас, на данный момент, выкину сырой кабинет, и позволю им работать на сыром кабинете, хотя там группа развития меня долбит, да, там Ярослав, ну что, ну что, давай, давай, давай, вперед. Если я сейчас только сырой кабинет выкину, это будет моя большая ошибка. Мне надо допилить его до конца, до идеала довести, а потом этот кабинет отдать партнерам. Более того, некоторым таксопаркам я буду его просто давить, я даже денег у них за франшизу брать не буду, потому что их основная функция – это наполнить систему, пассажирами, водителями и заказами. Их функция. Я им даю инструмент для того, чтобы они зарабатывали деньги. А для того, чтобы зарабатывать деньги, они будут делать все, чтобы наполнить систему, чтобы это все работало. Потому что я не пытаюсь у них увести водителей а, куда-то под себя, да? а я наоборот делюсь с ними своей прибылью. и говорю, возьмите, заберите, пожалуйста, 8%, там 5%, 8%. Вывозите. Сделайте, пускай, допустим, если машина арендованная у вас, да, пусть он вам и план сдает, допустим, да, и дополнительно пусть вывозит пассажира. Владельцы таксопарков это не просто, вот, допустим, там вот есть вот только, допустим, Алексей, допустим, да, ни в коем случае. На данный момент более 300. На данный момент более 300 таксопарков, которые просто хотят получить кабинет. Да. А, это, это только од, од, один, грубо, то есть есть такое понятие целевая аудитория. Вот целевая аудитория, вот это вот один из типов целевой аудитории, вот эти вот эти подключашки. А второй тип, еще один тип целевой аудитории, крупные таксопарки, допустим, как такси-мотор, в то же самое время, допустим, такси везет, это продажа заявок в систему, которую они не могут вывести когда человек заказывает такси утром, и я бы, если честно, я бы как таксопарк, э, вот у меня есть заявка, а я не могу, вот он позвонил, допустим, заказал машину, а я его увезти не могу, у меня там нет машин. У меня там нет машин. И я бы с удовольствием эту заявку просто даже отдал бы кому в идеале продал бы. Да? Почему? Потому что если он один раз не уедет, второй раз не уедет, у него будет негатив к такси к этому, правильно или нет? Он просто туда звонить не будет. Это называется, скажем так, те потери, которые, то есть, ну, поправьте меня, опять же, если я в чем-то не прав, возразите мне. Я могу продать те заявки, которые я не могу вывести. А когда я продаю заявку, которую я не могу вывести, я наполняю систему таксфона заявками. Да, это все автоматически. Это все уже сделано. Оно все заложено в логике. Ярослав, а третий тип он вообще рассматривается? Я себя отношу к третингу. То есть, mm -hmm. э, мне нравится это приложение. Мне просто нравится это приложение, я в него верю. Я сам э, в какой-то степени в IT-бизнесе работаю. Я работаю в компании Кили 12 лет. Я в подобные вещи, но ну, они покупают сразу их видно, что у них есть перспектива. Пусть даже туман. Но у меня есть маркетинговый бюджет, определенные возможности в своем регионе. Я не подключашка, у меня нет таксопарка на сегодняшний день. И если я пойду в эту тему двигаться, мне надо что? Мне надо хорошую ашер команду сформировать, которая мне будет таксистов гамом набирать, хороших маркетологов иметь. И мне лучше вообще сюда не ездить. Это все-таки рассчитано на подключашек, и таксопарки уже есть. Смотри. На ну, ты можем же, да? Значит, просто объясню. Вот я, допустим, я хочу войти в TaxFond. Назови мне, пожалуйста, хоть одно такси, где я могу, грубо говоря, там, ну, за 60 тысяч рублей создать свою службу такси. Просто вот свое. Есть что-нибудь? Нет? Теперь смотрите, вот я купил франшизу TaxFone. У меня, я дома нахожусь, то есть я нигде не работаю, у меня офиса нет, у меня есть ТП. Я дома на компьютер поставил программу, вот эту вот, которая в облаке висит, да? И э, моя основная задача, допустим, чтобы я сделал, да? Мне надо, э, так как TaxFone Brand стал узнаваемый уже по всей стране, да? Мне надо будет, ну, максимум что сделать, я напечатаю, наверное, проспектики и пойду по всем водителям такси. То есть я буду подходить, просто говорю, слушай, установи на вот с моим кодом активации, просто это интересно. Вот я подключил водителя, вот его, допустим, да, и э, если он заберет заявку, которая придет там, через единый колл-центр, допустим, да, я заработаю 5% с его заявки. А он вывезет пассажира. Он заработал, правильно? Но я же заработал 5% с него сразу же через кабинет. Для меня выгодно это. А теперь смотри, как зовут? Александр. Александр, а Александр вас как зовут? А? Павел. Павел. А у Александра есть друг Павел. Они тоже водители, не все водители, это как братство, как, как, как ВДВ. Они все общаются. И он Павлу говорит, слушай, приложение установил, ну, вожу пассажиров тоже. Павел говорит, а как установить? И устанавливает приложение по его коду активации. И если Павел будет теперь забирать заявки тоже через TaxFol, я с Павлом тоже буду зарабатывать 5%. И если Павел кому-то еще расскажет, я с того водителя тоже буду зарабатывать 5%. Но я изначально подключу, там, грубо говоря, допустим, ну, как думаешь, 30 водителей я подключу, подключу но... за месяц? Минут первый момент. Еще раз, вот понял, да? да. А теперь ситуация следующая: заходят подключашки массово и подключашки начинают систему наполнять водителями, пассажирами и заказами. И приложение становится узнаваемым. Проходит время. Просто я говорю, если вдруг нет логики, просто мне скажи. Ситуация простая. Приложение стало узнаваемым, люди начали пользоваться, И все. а ясла зарабатывать. Возразите еще раз, просто если есть возражение. Да, слушаю. У меня вопрос откуда... Я сейчас объясню. Смотрите, ситуация следующая. Вы, как водитель, это уже работает, кстати, в системе. Для того, чтобы вы. Мы только хотим сейчас сделать чуть-чуть немножечко исправили, там немножечко. То есть вы будете видеть как водитель заказывает, но если вы захотите взять, вы должны будете положить денег себе на счет, то с вас будут сразу списываться вот эти там 10% заявки. Да? То есть вы ложите как водитель деньги себе на личный кабинет. Вы не можете взять заявку, пока вы, у вас нет денег на счету. Вы можете э, взять заявку только тогда, когда у вас есть деньги на счету, и 10%, как вы только заявку вывезли, с вас списалось. Это понятно, это через коллцентр. центр Нет, не через коллцентр, центр это все в приложении есть. Это будет и это... через приложение, если человек заказал 2% с тема? Конечно, обязательно. А как вы считали? Оно и сейчас делается так? Да, до этого речь что день там... Нет, нет. Я, минутку, я сейчас объясню Если вы принимаете заявки только через приложение Не через единый колл-центр Не через диспетчерские, допустим, подключавших, которые подключились Вы можете платить 20 рублей Только через приложение И то, эта цена, она не будет, допустим, вот всегда 20 рублей Она может быть когда-то, кстати, 100 рублей Понимаете, о чем я говорю? Но если вы хотите брать заявки с колл-центра Или, допустим, от диспетчерских, от разных диспетчерских Которые продают заявки в систему. У вас должны быть деньги на счету, и вы там будете ставить галочку, то, что я готов принимать эти заявки за 10%. И как только вы, как водитель, приняли заявку, с вас реальные деньги сразу же списались, часть из этих денег поступила в кабинет. Людям, часть заработала компания. Они же, получается, не водителя берутся 10%. А с кого? С пассажиров. Ну с пассажиров это понятно, еще раз. Когда коллцентр центр обрабатывает заявку, мы, конечно, говорим там проц... на 10% выше цену, но э, в любом случае, эти же деньги заложены в цену, и в любом случае эти деньги снимутся с водителя, они же, это фиатные Нет, деньги. Получается, он, он загоняет звезда у водителя, и потом они через пассажира приходят ему наличку, правильно? Они, еще раз, человек ложит через кабинет, там, грубо говоря, там, через любую систему, ложит себе на счет. Ну, то есть он наличку загоняет безнал, потом безнал ему ото все Да, да, да. То есть возвращается именно самому, то есть, ну, таксопарк. То есть таксопарк мгновенно в режиме онлайн получает свои деньги. И я, допустим, если у меня водитель, допустим, мой водитель, которого я подписал, он сделал выполнил эту заявку, которая пришла через диспетчерскую службу, а я его этого водителя подписал, то фактически 5% я в режиме онлайн сразу получил. Понимаете? Выйдет на мне это? Более того, еще момент такой, вот я начал зарабатывать деньги, как вы думаете, я буду там листовки клеить на, на, на, на, на везде, везде, везде, везде, а лишь бы только раскачать, чтобы у меня в этом районе, чтобы водителей было больше и заказов было больше. Я же зарабатываю деньги с заказом, я буду делать все что угодно, я буду вкладывать свои деньги, мы сделали просто такую систему на Украине когда-то хотели запустить приложение похожее и они сделали одну такую очень большую фатальную ошибку они э, сказали мы сеть, они сделали приложение и потом говорят, ну а как мы по сети это запустим э, без заказов, без пассажиров и начали вкладывать деньги в поиск заказов и в поиск пассажиров и в итоге загнули через три месяца а мы создали громадную армию партнеров по стране и каждый из этих партнеров раскачивает. раскачивает бизнес понимаете что мы сделали так можно уточнить то есть получается здесь как и по бит системе если я обладаю обладатель лицензией франшизой да у меня как я следую по лицензии получаю процент там, ну скажем так с водителей вот мой водитель Александр, потом Павел, то есть я да. с тобой буду да. 12% и по франшизе я по 5% снимаю, mm -hmm. то есть за те пары... Как, а да, я... да, да, да, пока, пока вот он раздает, франшизы, да, да, да, все водители, которые, но вы их должны завести в свой таксопарк, это единственное условие. Yeah. То есть водитель, который у вас, допустим, был, если у вас нет франшизы, вы не будете зарабатывать проценты. Если у вас есть франшиза, вам нужно водителей своих завести в таксопарк, отправить им предложение. Это все делается через кабинет. И когда вы заведете этих партнеров, то есть ваш, ваших водителей, вы с них начнете с каждого зарабатывать деньги. Каждый водитель начнет вам приносить доход, как только он начнет, он начнет вывозить пассажиров. Вам нужно сделать э, определенный шаг, мы потом расскажем, как это сделать подробно. То есть вам их нужно завести в систему. Почему это сделано так? Потому что вот смотрите, вот я, допустим, купил франшизу, и я хочу зарабатывать на этом деньги, да? А вот Павел, допустим, не купил франшизу, и он не думает ее покупать. Но у него же тоже есть водитель. Он с них имеет, там, грубо говоря, там 12%. Замечательно, хорошо, супер, с абонентской платой. Но извините, пожалуйста, но это же глупо, грубо говоря, водителей Павла, которые, допустим, в системе не используют. Поэтому, конечно же, я тоже дам, допустим, рассылку сделаю и по его водителям тоже. Я скажу, Павел, я предложу твоим я водителям. Я просто могу это сделать. То есть, если а. он уже у него в таксопарке, то я не смогу его оттуда вытащить никак. Но, если он не собирается покупать франшизу, я запросто заведу водителя его к себе. Понимаете, что мы делаем? Да, таксопар. Вы как с него получали 12%, так и получаете. Ничего не изменилось. А я на ваших водителях зарабатываю процент. Хорошо. Потом ну, Павел да, в какой-то момент доходит, что ему надо Да. Покупать. И он тогда начинает искать новых водителей так сказать, он... А этот водитель, был, это уже ваш? Момент... Это уже ваш, да. Потому что, ну, кто не успел, кто-то Задача запустить систему. Просто обычная конкуренция. То есть он с них зарабатывает с абонентской платы. Он как зарабатывал, мы ничего не меняем абсолютно, да? Но по новой да, форме. но, извини меня, пожалуйста, водители, его, допустим, я на них зарабатываю процент. Слушаю дальше. Ага. А, город Кемерово, Ирина Ралтугина, партнер. А, мы сейчас часто очень начинаем с колл-центром работать по вызову. для чего? Для того, чтобы наполнить действительно наших водителей пассажирами. С чем столкнулась в первую очередь я и мои партнеры, но ну, и, естественно, те люди, которых я просто постоянно направляю, да? именно на единый колл-центр вызова такси. Значит, первое, то, что цена дороже тех агрегаторов, которые есть у нас. Городе. Сразу идет первый отказ. Мне сразу звонят и говорят, почему у вас дороже на 30 рублей, чем а, то, что у нас есть. Максим, везет, лидер там, и так далее. Я значит, уже просто не беру внимания. Это первое. Возможно ли переделать именно вот, пересчитать. Вот, да. Именно Кемер да, Возьмите, напишите цену в техподдержку или мне, у меня есть э и ватсап, э есть и вконтакте. Напишите цену и мы поставим цены, которые вы скажете. Я с вами, там, да. Запросто. Плюс дополнительно еще раз, вы должны понять, вам нужно водителя просто сказать, чтобы не начали ставить тарификацию. Пускай водители ставят тарификацию и ничего этого больше не нужно будет делать. Не нужно будет. Все будет регулировать система. Мы все делаем так, чтобы все регулировала система. Отлично. Второй вопрос. Когда лично я звоню, не, не, совсем, не режет слух девочек, которые работают операторами. Первое. Колл-центр в Казани закрывает. Колл-центр спрашивать, да, кол Куда вас забрать? Когда мы начинаем говорить адрес, пока там прыжка дня. А, еще раз повторяйте. И вот это вот центр не переносится в Калугу. Мы это уже сделали. С 1 июля полцентра заработает в Калуге. 1-2 числа. То есть мы уже переносим. Отлично. Потому что все эти моменты мы ушли. И в Калуге сидят профессиональные диспетчера. То есть мы это все... Ну, это все в процессе, скажем. Так. Это уже делается. И еще один третий вопрос. Если я еду с водителем, да, который у меня в приоритете, могу ли я на данный момент отправлять свои деньги, которые у меня на счету, накопительные, именно водителю? Ну, мы это сделаем, но только давайте вот сначала сейчас допилим кабинет, это будет сделано, это будет сделано, вы сможете просто вас эти все вопросы отпадут буквально там через какое-то время, когда мы представим расширение в программе, Вы не только сможете этими деньгами, допустим, там оплатить водителя. Вы этими деньгами сможете рассчитаться за много чего. То есть за продукты в магазине там, и все остальное. Мы работаем над этим. Просто расширение к этому мы скажем могу, чуть позже. Лично, потому что пассажиров сейчас стараемся все больше и больше. Вы деньгами, этими, да. которые у вас на счету внутренними деньгами, сможете рассчитаться за очень много чего там: Оплатить мойку, заплатить за бензин, купить продукты. Отлично, спасибо большое. В дополнение, я, я вот сыр, или на стороны, наверное, пассажиров, а я как водитель. То есть я заказывала через кол-центр, да, андрей, свидетель. То есть один и тот же адрес. А, заявка была 73 рубля, а через приложение 106. Меня как водителя устраивала цена по приложению. Но меня таксфон не увезли, а увез ну, другой агрегатор. Я понял, но через это сделано для того, чтобы... Смотрите, почему другим агрегаторам скидываем заявки. Если машина а, таксфона не берет заявку, Эту заявку мы отдаем другому агрегатору, потому что самая главная цель, чтобы пассажир уехал. Это самое основное, чтобы у него не было негатива. Поэтому мы не можем сейчас, это временная мера, на которую мы идем. Она просто отдается, да? Да, она просто отдается. Это временная мера для того, чтобы у пассажира, который дал заявку через таксфон, не осталось негатива. Он должен в любом случае уехать. Ну, они еще хитрые такие, потом смски шлют, кишлют, вот это скачайте приложение, там такое-то. Ну понятно. Ну. планируется ли да, в плане, сейчас, ну, сейчас никак не учитываются дополнительные услуги. Например, с ребенком едет, животных перевозит. И в, так, в таксометре вот вчера в чате жаловался у нас один. Водитель вез пассажиров, а они решили остановиться и зайти в магазин. Я сегодня показывал функцию. Мы сегодня специально э, с Алексеем смотрели. И ему нужно было просто, когда он в приложении находится, э, как только я взял заявку, у меня вышло, вышел экран, где я выполняю заявку. И если я у себя в тарификации настроил, что минута ожидания стоит, там, допустим, 20-30 рублей, я просто нажимаю «Остановка». Раз. И пошли деньги за ожидания и потом мне водителю вернее пассажиру да я просто показываю ему говорю вот видишь вот у тебя вот сейчас вышла такая цена так, а если там это все есть стояла посадка например в 60 он дошел в таксометр она еще 60 да она все причем ну, все с пассажиром. что нет никакого конфликта нет вы если едете у вас есть рекомендуемая цена и э, ну вот у вас допустим смотрите опять же у вас э, рекомендуемая цена вышла, допустим, 250 рублей. Вот вы ее взяли, там уже все учтено. И посадка, и цена километра, и все, все остальное. И вы поехали, повезли пассажира. Вот пассажир говорит, слушай, подожди, мне надо в аптеку сходить. Ты просто ему говоришь, ну хорошо, но ну, это платное ожидание, вот нажимаю остановку. А там сколько ты там, сколько можешь ходить без проблем. Потом я когда доезжаю, у него будет там не 200, допустим, рублей, да, а может быть 300 рублей. Но я его предупреждаю, что минут ожидания столько, это и вот приложение, это все считает. То что тогда. -то? Есть да. Да, да, все есть, все работает, все полностью работает. Просто не ставят, не ставят тарификацию, не ставят тарификацию. Поставьте тарификацию, поставьте сколько минут ожидания у вас стоит, сколько у вас стоит километров пути, поставьте сколько у вас стоит минута в пути. Выставьте все, пожалуйста, И ездите пожалуйста, по программе. Есть остановка, включили, остановка, нажали. А есть у кого нет, сформируйте заявку. Можно еще пока. Да. А если заявка, например, через колл-центр, водитель к нему едет, а пассажир передумал ехать, отменил? То пришло уведомление сразу же. А у меня придет сразу же уведомление, то, что пассажир отменил заявку. А деньги снятые 10% вернутся? Мы сейчас, мы сейчас еще раз. Да, 10% вернется сразу же. Конечно. А пассажир а вы... как-то это деньги, на его Деньги нет. Деньги. Сейчас, минутку. Вот я нажимаю принять заявку. Принять. Показывайте экран. Сейчас. Принял, да? Я делал. Я сейчас Теперь смотрите, я нажимаю, я подъехал оповестить видите, да, экран? я просто все показываю на экране вот я поехал, вот я нажимаю начал. начать поездку смотрите поближе, пожалуйста вот, минуточку вот видите кнопочку остановки. вот я на нее нажал и пошло считать время Время ожидания. Вот смотрите, вот я жду, сейчас подождем минутку, да, чтобы деньги там начислились, сколько я там поставил. Видели, было 23 рубля. Видите, я жду, я стою в это время, я жду пассажиров. А вот минуту сейчас дождемся. Да, да, конечно. Обязательно. Вот смотрите, сейчас, минуточка пройдет. Сейчас, сейчас, сейчас. нет, цена фиксирована, она никак не изменится. Когда я там это сделал? Ну, в общем, вот здесь вот изменится цена. То есть, в ми, во время, когда есть, я у себя тут выставил, а потом, когда я поеду дальше, я нажимаю вот на эту кнопочку «возобновить» и я повез дальше пассажира. И у меня цена... Вот, с моим, вот я еду, да, и у меня вот здесь вот цена полностью проходит. Обязательно. А таксометр доставляется... То есть все эти моменты, они устанавливаются вот здесь вот в профиле. Настройки профиля. Вот минуты ожидания там 5 рублей. Детское кресло можно здесь добавить? Сколько лет? 50 рублей. Ну, давайте так, я говорил, вы, пожалуйста, возьмите, напишите а, ваши хотелки, то, что это, а мы это все, значит, будем добавлять. Вы можете сами поставить, вы можете поставить хоть 20 минут, хоть 20 рублей минут. Это водительский профиль, просто его надо полностью заполнить. Да, к этой сумме прибавится, да. Если вы... пассажира и вот я пассажиру ставлю там допустим рейтинг более того я могу написать отзыв на пассажира как водитель большая очень проблема для Ну, это просто тут у меня в настройках она изменится то есть да если я это сделаю это все изменится То есть все это, в принципе, учтено в приложении. Какие-то мелочи, конечно, остались, но я вас уверяю, остались уже мелочи, потому что фактически приложение уже добили. Чуть-чуть. Ну, чтобы вы понимали, ну вот смотрите, Яндекс зашел в 2011 году. То есть они три года работали над приложением, в 2011 году они зашли. Сколько они работают уже? Семь лет, а мы работаем меньше года. Можно вопрос, да? Да. А мы вот проверяли, вот заказ через приложение получается дороже, чем через полцентра. центр это как понимать? Плюс через полцентра центр еще комиссия 10%. Нет, это нет, нет, я отказ... еще раз говорю, сейчас в данный момент нужно просто настроить тарификацию. Сейчас в данный момент все, что вот делалось, да, это диспетчера вручную обзванивали регионы, да, и узнавали цены. И из-за этого может, допустим, быть заявка, допустим, вот эта разница. Как только сейчас водители начнут ставить тарификацию в приложении, все будет единое, не будет этой проблемы. Ты Нужно думаешь, начать... Вот это будет через все равно, чем через ну, вот смотри, давай так вот, ты вызываешь машину, да, а, через колл-центр, да? А, у тебя нет, допустим, смартфона, у тебя кнопочный телефон. А, ты позвонил, и тебе, допустим, сказали цену, допустим, 220 рублей вместо 200. Поедешь? Поеду. Вот ответ. Да. Перенос. Я же только что объяснял. Я же объяснил, же только что. Колл-центр переносится в колл. И когда вы ну, надеемся, первого числа, что все заработало. Да, да. Лебатов Андрей, город Бердск. Скажите, пожалуйста, Ярослав, вот когда так с начинал свою деятельность, была идея, что по этой аналогии запустят грузоперевозки. Это сейчас актуально еще или это уже все ушло? Ну, это не просто актуально, мы это делаем и более того, вся логика проработана, и просто понимаете, как объяснить, момент такой, да, я не могу запустить новый продукт, пока я не запущу этот продукт, потому что если я не запущу этот продукт и выйду сейчас, и скажу, ребят, давайте грузоперевозки запускать, что мне люди-то скажут? Не, я, я объясню почему, потому что, когда э, начинал я таксфон двигать, да, соответственно, ну, есть друзья, которые занимаются грузоперевозками, я им об этом уже заявлял, и вот они меня до сих пор пилят, пилят. Андрей, ну что там, как Я говорю, ну, что Я сейчас объясню, просто допустим? не можем, я не имею морального права перед партнерами сейчас, допустим, забивать им. Я могу выпустить там расширение текстфона, но к действующему приложению, да, и заинтересовать как-то сеть, чтобы сеть немножко, ну, вздохнула спокойно. Это я могу сделать. Но я не могу сейчас выйти и сказать, ребят, как бы мне этого не хотелось, вот у меня, допустим, есть там приложение, допустим, по грузоперевозке. Потому что, во-первых, э -э я не буду никогда собирать деньги на идею, момент первый. Ой, у меня есть идея, давайте собирать деньги, допустим, на эту идею. Да? Я, если мы сделаем что-то, и когда будем запускать приложение по грузоперевозкам, мы вам его покажем сначала. То, что вот оно есть, то, что оно работает. И только потом мы скажем там условиям. Это очень важный момент. А второй момент. Нужно сначала запустить таксфон, чтобы он поехал, а потом заниматься другим продуктом. Спасибо. Скажите, пожалуйста, когда будет предварительный сервис по перевозок? Вот сначала, вот опять же говорим о первостепенной и второстепенной задаче. Давайте сейчас кабинет дадим, чтобы наполнять систему, а потом внедрим этот сервис первым делом нужно внедрить, надо наполнить систему. Для меня самая основная задача сейчас это наполнить систему таксфонд водителями, пассажирами заказами. Это в этом году, да? Будет? Да, это будет в этом году. И запустить абонентскую плату. И запустить абонентскую плату, чтобы, чтобы пошло наполнение фонда и чтобы я э, смог слово в слово сдержать те обязательства, которые на себя врал. Это очень важно. Думаю, Данный вопрос касается не только меня, но и действующих партнеров, купивших франшизу таксопарка. Дело в том, что когда регистрировал водителя недели две назад, натыкался на такую проблему, что некоторые водители, частные водители, уже зарегистрированы, к сожалению, другими таксопарками. То есть... Кто-нибудь а, опоздал. Да, то есть, получается, водители, а которые... когда тогда, сейчас если еще ничего не готовы? получается тех водителей которые приглашал я своими силами да получается к себе вы их итоге... а, Нет, вы с них имеете также э, вот с 20 рублей с абонентской платы все как вы имели так и имеете ничего не изменилось то есть получается сейчас когда у меня любой человек просто добавляется я вижу как у меня оп, 10 рублей на баланс а тут же зашел только -то добавил правильно да да, да. Все, да. вы можете спокойно да добавлять водителя ну, только же... единственное что я еще раз говорю я прошу э, сейчас немножечко всех вот успокоиться с таксопарками. Почему? Дайте, пожалуйста, нам время допилить до идеала кабинет. Это просто обращение ко всем партнерам. Дайте нам, пожалуйста, время довести до идеала кабинет владельца таксопарка. Это очень важно. Хорошо? Спасибо. Спасибо. что режим занят машина не исчезала с карты а допустим ну, там была желтенького цвета чтобы они все равно на карте находились. ходили не красно ну не красно просто сейчас значит, режим занят машина исчезает с карты смотри ситуация следующая вот э, тоже дилемма мы вчера разговаривали насчет этого да а, мне э, партнеры одни говорят да рослав давай берем неактивных водителей с карты то есть мы уже хотим, мы... Ну, нас... мы уже в принципе запускаем сейчас службу контроля качества, то есть, которая, допустим, будет обзванивать водителей и спрашивать, задавать вопросы некоторые, и неактивных будет... будут со временем убирать. Вот мы это только-только хотели вот начать делать, и тут же мне вопрос тут же от сети Вибов. Ярослав, не надо убирать, пока неактивных водителей с карты. Я говорю, почему? Говорит, ну тогда массовости не будет видно. Одни партнеры говорят так, другие партнеры говорят так. Вот Представьте, мы сейчас сделаем так, чтобы вы могли видеть, что вы, если вы сейчас, допустим, можете взять одну заявку, когда вы ее взяли, вы не видите дальше, то мы сделаем, чтобы машина одна могла взять, допустим, 2-3 заявки. Это мы сделаем. Хотя бы вот так вот сделать, что человек... Это как раз касаемо вот того. Это, это вот как раз касаемо того вопроса, который вот сейчас я рассказал, объяснил. Я бы уже давным-давно всех неактивных убрал бы. Но тут же возникает вопрос от сетей. Просто понимаете, это общий бизнес, и я, грубо говоря, управляющий этим бизнесом, да? Если я не буду слушать партнеров, то меня надо заменить на другого человека. Да, да, слушай. Нет, нет, с тарифами на межгород мы сейчас только-только наводим порядок. Пока не обращайте на это внимания. Мы сейчас логику тоже внедрим, и все будет работать. Опять же, эта логика сейчас появится ближе вот, э, с попутными перевозками. Просто, видите, мы сейчас, если у нас изначально команда э, казанских программистов, она была полностью загружена и кабинетом владельца таксопарка, и самим приложением, то сейчас кабинетом владельца таксопарка мы их разгрузили. То есть кабинетом владельца таксопарка... Сейчас занимаются пермские программисты, а казанские программисты, сейчас они разгрузились, они занимаются только приложениями. И так как у них появилось больше возможностей, после того, как они сейчас вот срастят, кабинет и приложение, мы сможем заняться попутными перевозками или дизайном и вот всеми вопросами, о мы сейчас говорим. Я понимаю, я понимаю, ну, просто я объяснил еще раз, вот сразу же говорю. Мы просто анализировали работу Яндекса, допустим, где-то, когда начинали. Они ложали вообще ужасно. Первоначально у них и сейчас баги получается конкретные. А мы меньше чем за год довели приложение фактически до идеала. Поэтому потерпите просто немножко, все это будет. Понятно, что потерпели. Это что за я я, я да? еще раз, вы поймите, ситуация а простая. У а у клиента никаких. Он я понял. Плашут, Минутку. Я бы очень сильно хотел бы, чтобы было все вот так. Очень хотел бы. Увы. Чуть-чуть, подождите. И так, еще раз. То, что осталось, вот эти вот баги мелкие, это уже ерунда, что осталось. Еще раз объясняю. Мы меньше, чем за год. Фактически довели приложение до идеала. На то, что вот Яндекс, допустим, на это, на то, чтобы вот сделать вот так, убил три года. Три года. У Яндекса знаете, сколько программистов работает? Сколько? половиной тысяч человек. И мы своей командой сделали приложение. Программиста 12 человек. Ну, все да, давайте, да, я и так, я, в принципе, отвечал на все вопросы, да, которые, допустим, звучали, абсолютно никого не пропустил. Я... А так, я да, спрошу, да. Как, знаете, как участок, который мне поступает, задаваемые вопросы. Вопрос первый, когда придут всем партнерам документы? Отвечаю, что пишите в техподдержку. Без Очень полезки. хороший вопрос. Нет, нет, нет. Они пишут, навиагируем, ничего не это. Ну, да, говорят, что ожидаете, Ситуация ожидаете. простая, вот смотрите, вот есть партнеры, которые даже анкету не заполняли, и они ждут документов. Вот, допустим, вот есть партнер, он анкету не заполнил, чтобы, грубо говоря, там данные свои не предоставил, да? И он говорит, а где мои документы? Нет, я говорю как конкретно за тех партнеров, которые заполнили под моим личным руководством на данный, момент, на данный момент 50% договоров, то есть все оформлено. Осталась работа определенная, но мы уже пошли на то, чтобы человек просто скачал, подписи поставил, вплоть до того, что возьми, скачай а, с кабинета, заполни договор и отправь нам в офис просто-напросто. Все. Больше ничего даже делать не надо. Просто возьми, заполни и отправь в офис. Ну, это, скажем так, одна из тех тем, ну, у меня, у нас постоянно отправляют, каждый день отправляют где-то порядка, где-то 50-60 договоров, каждый день. Возьмем и по Новосибирску, это все да, на контроль для того, чтобы, просто вообще мы сейчас будем, наверное, по кооперативным участкам отсылать, вам, вот вам выслали, допустим, стопку договоров, вы выдали, нам, нам отправили наши документы. То есть это вопрос такой, ну, в ближайшее время, в любом случае, мы это сейчас все закроем. Мне это в первую очередь нужно. У тех партнеров, у которых ошибки в паспортных данных, в сертификате, в лицензии, ну, там что-то с долями а неверного. Вот партнера. сейчас они все будут к вам сюда приходить, и мы это все будем исправлять, потому что у вам печать передали, да? Да. Замечательно, значит, у вас будут банки договоров, вы переделали договор, Ввод зачеркнули, убрали, порвали его там, или лучше нам выслали, чтобы мы видели, что этот договор пришел обратно. И новый договор выдали партнеру. По всем кооперативным участкам выданы печати, и каждый председатель кооперативного участка может подписаться по договору. А с лицензиями? Ну, лицензия, вот пакет, там тоже, допустим, неверно указано либо самой карточки. Тоже дадим, -то... скажем так, вам возможность для того, чтобы вы могли здесь на местах это все регулировать. Ярослав, можно я потом просто расскажу поподробнее эту процедуру? Еще один такой очень важный вопрос. Это касаемо наболевшей системы обучения Pro. Обучения нет, люди хотят вернуть деньги, в итоге пишут техподдержку и подсылают на тот сервис, куда они не оплачивали. Некоторые оплачивали внутренними деньгами, некоторые непосредственно наличными личными деньгами. Сформируйте, пожалуйста, будьте добры пакетами на этих вопросах. И Якову, вот передайте, пожалуйста, их. вот служба безопасности с этим разберется. Хорошо, спасибо. Да, то есть если вдруг, допустим, есть такие факты, что, допустим, нет обучения и нет возврата, мы с этим разберемся. Хорошо, спасибо. Ярослав, у меня тоже такой вопрос. Есть партнер, купивший мне три лицензии. Отошел вообще отдел, документы не оформлял, и меня просят продать это все. Естественно, я этим не занимаюсь, заниматься не буду. А как дальше обстоит дело по поводу... Вот, Смотрите, наяву? ситуация следующая. Мы какое-то время делали возвраты, вы помните, да? Все прям срок в срок, и все до копейки полностью отдавали. Но сейчас для меня, допустим, нам проще заморозить возвраты на какой-то срок. Допустим, там до начала года, чтобы таксфон поехал сначала и начал наполняться, да? А потом приступить обратно к этим возвратам. Потому что если я сейчас буду делать все возвраты всем, кто хотят, в данный момент, допустим, да, то я завалю компанию. Имею я право это сделать? Понимаете, да? Я готов то, что если человек захочет вывести, вот буквально там вот мы возьмем определенный период времени на запуск приложения, если человек после этого захочет вывести, мы готовы ему полностью все деньги те отдать. Без проблем. Но не сейчас, потому что сейчас происходит запуск э, самой системы. Нет, я-то вообще не хочу, чтобы он их... Нет, я вообще говорю, и если вы будете помогать, я прощаюсь ко всем лидерам, делать возвраты, там их не так много, но если вы можете помочь, допустим, ему продать это место, возьмите, помогите и продайте ему, помогите этому человеку. Мы будем очень благодарны вам, потому что вы поможете фактически в принципе компании. Понимаете? И снимите негатив, это тоже очень важно. Спасибо. То есть я понимаю так, что не надо заполнять вообще и заставлять его заполнять документы. Если он хочет э, вернуть там, грубо говоря, просто можете продать и пускай заполнить уже на нового человека. А, все, помогите просто. просто ему, помогите ему, возьмите и продайте просто на нового. То есть просто. проще найти человека на этом? Да да, да, да, да. Спасибо. Да. Все. Спасибо. Спасибо большое. большое.